И ратные славы Отечества. Шестьдесят один год назад отгремели последние залпы Отечественной войны, войны, которая оставила после себя сотни тысяч разрушенных городов, миллионы искалеченных судеб, унесла огромное число человеческих жизней. Страшная испепеляющая сила обрушилась тогда почти на все страны Европы. Но самый главный и самый лютый удар был нанесен на нашу Родину. Гитлеровцы рассчитывали, что им хватит шести недель для порабощения нашей Родины. Не хватило ни этих недель, ни месяцев, ни четырех долгих лет. Наш народ героически боролся и защитил свое отечество он отстоял свою свободу изгнал оккупантов с родной земли и полностью разгромил врага в его собственном логове на борьбу с нацистами встал тогда весь народ и такого единства такого святого братства такой мощной веры в победу не знала еще история именно этот Общенародный подвиг решил исход всей Второй мировой. Принес освобождение не только нашей стране, но и миру. Беспримерный героизм был проявлен и в крупных сражениях, и в боях на безымянных высотах. Стояли насмерть и боролись за каждый дом, каждую улицу, за каждый населенный пункт. Сотни российских городов стали полем ожесточенных битв. Они были настоящей крепостью, остановившей врага. Это поистине города-герои, города воинской славы. Величайшие трагические события выпали на долю наших ветеранов. И с высоты прошедших десятилетий мы еще лучше, еще глубже осознаем, что им пришлось пережить и с чем пришлось столкнуться ведь по жестокости по количеству жертв и масштабу разрушений этой войне тоже нет равных в истории навсегда утрачены бесценные творения искусства и культуры мы уже никогда не вернем в жизни талант, надежды погибших в ту войну сыновей и дочерей родины и это самая большая поистине безвозвратная потеря для нашего народа, уважаемые граждане России, сегодня мы обязаны помнить, что в те суровые годы существовала реальная угроза порабощения мира, и она возникла из-за недооценки опасности разрушительной нацистской идеологии. И потому солидарность народов мира между, перед лицом сегодняшних угроз остается решающим бесценным ресурсом а мир, свобода, добрососедство народом, народов плотом справедливого демократического мироустройства и глобальной безопасности. Те, кто вновь пытается поднять повергнутые стяги нацизма, кто сеет расовую вражду, экстремизм, ксенофобию, ведут мир в тупик к бессмысленным кровопролитиям и жестокости. И потому крах фашизма, Должен стать уроком и предупреждением о неотвратимости возмездия. В этот день мы преклоняем голову перед всеми, кто не дожил до Дня Победы. Мы благодарим вас, наши дорогие ветераны. Мы гордимся величием ваших судей И рады, что сегодня вы рядом с нами. Что мы вместе встречаем Великую Победу. Сегодня на параде сыновья и внуки солдат Великой Отечественной. Они держат равнение на Знамя Победы и готовы защищать Родину, суверенитет и достоинство нашей страны. Готовы, как вы, жить, трудиться и побеждать. Слава солдатам Великой Отечественной войны! Слава народу-победителю! С праздника вас! С Днем, Днем Победы. Победы! Ура!